Ля-ля, это -ля, Поляр, всем доброго дня. Честно говоря, я давно хотел поговорить с вами на тему Соника, но как-то не удавалось даже просто вам рассказать его историю. И, честно говоря, я уже даже готовлю новое видео про Jetix. Если вы хотите, чтобы я рассказал про историю телеканалов Disney, Jetix и Fox Kids в одном лице, то давайте наберем 5 лайков, и я это сделаю. Итак, погнали. Для начала, для того, чтобы меня поняли абсолютно все, я расскажу вам историю Соника. Перед выходом их консоли Sega Mega Drive... Так стопы, мой друг, перед тем, как начать срачить комментарии о том, что это не та Sega, я хочу сказать, что было это все перед выходом Sega Mega Drive 1, а не перед выходом той самой знаменитой славянской Sega Mega Drive 2, все отвалите. Компания Sega решила сделать себе маскота для того, чтобы привлекать американских подростков. Алекс Кит не подошел для американского рынка. Это показали продажи Sega Master System. Но ну и Sega устроила внутри своей компании тендер на нового персонажа маскота Sega. Было множество предложений. И бульдоги, и зайцы, и кого только не было. Но. Выбрали и синего сверзукового ежа, которого назвали Соник. В будущем вы поймете, в чем прикол этого имени. Если бы меня назвали Соник, я бы не завидовал. Но, ä, Sonic, например, как... Гениально, Итак, в результате консоль Sega Mega Drive, комплектующаяся. Синий ежом выстрелил. И, честно говоря, именно ежа выбрали из-за того, что так-то его было очень легко нарисовать в пиксельной графике. А Зайца, Бульдога и многих других было нарисовать достаточно сложно. И нее живет и до сих пор. Но, честно говоря, хороших игр я пока чего-то не вижу. Последнюю хорошую игру, которую я мог бы посоветовать, это Sega Adventure DX. Так-то на этом историю я могу закончить. Вот она какая короткая. Итак, история знакомства с Sonic. Честно говоря, я впервые с ним познакомился на Ютубе. Честно говоря, в лет 10 мне были интересны видеоигры, именно тогда я начал их взбивать в ютубе. И когда мне просто выпало что-то наподобие там ретроспективы или все вот этой вот дичи. Ну и я смотрел и увидел самик. Именно тогда я понял. Вот это, блин. То, с чем я буду увлекаться еще в ближайшие года 2 3 У -у -у -у -у, ошибся. Я до сих пор тем увлекаюсь, да. Честно говоря, я успел пока поиграть только в несколько игр. Это первые три Соника, то есть Sonic One, Sonic 2 и Соник и Хидна и Соник 3. Ну еще я успел поиграть в Соник CD и Sonic 3D. Да. Я собираюсь поиграть в Соник Адвенчер еще по разу. Дело в том, что я ее про Проходил на чужом компу тере, Это было давно неправда. Но все равно. А также, когда у меня появится стал я хочу поиграть в Sonic Forces. Там, вдруг понравится, да блин. Также я собираюсь накатить туда парочку эмуляторов поиграть в старые алдовые игры. Если никто не против. Также я собираюсь читать немножко комиксов от IDW, и за что они до сих пор есть в России и издают их издательство X-Mobile. Если у вас будут какие-то вопросы, напишите.